Как определить, нужен мужчина-женщине, а женщина-мужчине? Когда начинает совместную жизнь, то появляются совместные сбережения. Есть совместные сбережения, есть совместные дети, есть совместные вещи, есть что-то совместное, есть совместная постель. Это все совместно называется «мы». Там очень интересный вопрос сегодня прочитал. Кто их придумывает? Спасибо Сатье нашему, э, украинскому Ковалеву, да? Он там сказал вот такие слова. Двойные стандарты в отношениях. Психология отношений. А, это не то. Мужчина не то, не то. Сейчас, наверное, не здесь. А, вот. Как сохранить свою я мужчине в отношениях? Мужчины... Берегите себя, то есть считается, что мужчина должен сохранить свое «я», чтобы женщина не отобрала его «я» и так далее. Это бред. Почему? Там, где есть семья, должно присутствовать слово «мы». Должно присутствовать слово «мы», и мужчина и женщина должны к этому стремиться. Они должны говорить «наша семья, наши дети, наши сбережения». Наши проблемы, наши трудности, вот это наши взаимно помогают решать. Наши болезни, наши трудности, наша семья. А когда а, твои деньги, мои деньги, когда твоим и наши, давай сначала твои потратим, потом наши, сначала наши, а потом каждый свои и так далее, то это не семья, это не семейные отношения. Если обожаешь человека и хочешь полноценную семью, говори «мы». Если отсутствует «мы», то такая семья будет наполнена эгоизмом и страданием. Поэтому, как сохранить свою «я» или женщине в отношениях? Послушайте, хотите свободы, то вам не нужно «мы». Хотите свободы, пусть каждый живет по принципу «я». «Я-я-я имени меня свободно» или «Я-я-я имени меня свободен». В семье есть мы, наши дети, наши проблемы, наше богатство, наши, все наше. А когда мое, твое, это нехорошо. Это рано или поздно может разорвать отношения и привести к невыносимым отношениям.